или жены, и человек хочет это, потом начинает читать код а внутренний страх такой внутренний страх, он его шкребет, вот если там где-то есть такой паттерн, я его называю внутреннего страха, знаете это подсознательный страх та не будет, или так как это возможно, то есть недоверие, внутренний страх какой-то то не получится должно быть как у детей, произойдет так как, та не знаю вот так как-то должно быть. То есть, читает человек, там, заработать деньги. А внутренний страх-то, блин, как жить их заработать, там ничего не получится. Лучше ни о чем не думайте. Лучше чипсы ешьте. <связательно> должно быть, как у ребенка. Вообще об этом не надо думать. Почему женщины не могут выйти замуж? они слишком много об этом думают. А когда человек думает о чем-то, он боится. Вот смотрите, как вам это доказать?